Адреналин. Смотрите, у меня Фарида как тусит. Она хочет в какой-то клуб попасть и хочет объясни сама, в какой клуб. Что там вообще происходит? Сейчас покажу Она мне тоже показала уже. Смотреть на нее. Она тачит. Мне нравится. Сумасшедшая совсем. Заставила меня голову ей заплетать, волосы. И теперь сижу, я заплетаю. Хотя надо папе довязать мочалку. Он скоро на днях собирается джин джинь куда-то ехать. И надо ему связать. Но это своими волосами меня застала. Она говорит, мама, запрети мне. А, я хочу попасть. Знаете, когда седьмого ноября? Смотрите, какая. И сколько там денег надо? Нет? Не знаю. В целом, бля, блин... вот. Может, кто знает, <свят> это город знает, наверное. Городские сколько стоит. Вон за обложка седьмого ноября какая. Обложка. Это они что? Ну да, там Пацаны. Это мы что, рекламируем сейчас, да, Там по спискам. а? Там не приглашения? Там, там именно сколько количества мест ограничено. Приглашения? То есть там идут приглашения. Если по этому приглашению ты есть в записях, ты заходишь. Если нет, то значит ты в пролете. Я бы, конечно, была... Если бы мои года... То есть, если бы в то молодое время, я бы тоже туда, наверное, рванула. Потому что я любила тусить, любила дискотеки, все это танцевать, обалдел. Ну так, ну сон, так ничего, да? Ну, я не знаю, но я мне вот, вот так вот. Так, у нас читательница, читательница убежала туда. Мне надо, давай. Заплетать буду. <решит> Агреналии <решит> Ремикс Мама тоже тут сидит. На, держи, пожалуйста так Вот так вот сижу, каждую пять Днем улучшу особую Можешь повыше? Фау, окей, да? Воу, окей, я вот такие песни слушаю, рэпчик. Вот еще, маме не понравилось, но... Едет катится. А... Нет, не надо мне вот это. Нет. нет. Нет, нет. Которую ты скабло. мне в контакте скинула. Ай. Да. Она не такая. Она <с мне <с нравится. Вот этот раз. Вот сегодняшний мой мейк-ап. Нюдовый, нюд, нюд. Эй, Дарина О, кто-то пришел, наконец-то Наконец-то мы доплели эти косички Я не могу уже Все, я устала, время уже 6 вечера Девчонки прошли Фарида, он здесь Мне заканчивает ленты как раз Я ей плела, она Она мне вот ленты закручивает Ну, глянь сюда, во! Ну, все, вообще ништяк. Я устала Как вам? А теперь скажи всем пока-пока, до новых встреч! Всем пока-пока, до новых встреч! Пишем комментарии, ставим лайки. Не кричи. Играют мячиком девочки. Не, сильно, что... да. не кидай, не кидай. Ну, ладно. Не кидай только пина, а это, кати по полу. Вот. Да. Да, бегает за мячиком. А, это да. да. да. да, пусть поиграется. Давай! Давай! Тихо, тихо, тихо, не кричи. Уже ночь. Вечер, не ночь. Котик тоже, смотрите, котик тоже сейчас бегать начнет. Рядом с тобой Амина сидит. Смотри, котик-то. Тигуля-то. Да, тоже, тоже хочет он. Вот. Да, тоже хочет он. Вот. Вот. Дайте ей тронуть хоть мячик-то дайте задеть. Она ползает за этим мячиком уже сколько. Дай меня ей мячик. Дай мне Соску главный не уплевывает, смотри, как соска похожа. Да, Давай, иди. Давай. Не кричи сейчас. Давай. Сейчас, сейчас даст, вот она тронуть хочет мячик. Ты да, тоже Хочет, это. Да, дайте. Дай. Тигруля, ты... он подходит, когда ему что-то самому надо. Так не подойдет, да? И они не подстригает челку. Амельки пошли. Иди туда. Там танцуй, я тебя там буду снимать. Иди. Иди, подстригай джинсы. Иди. Сейчас снимать джинсы. На, танцуй, танцуй. Танцуй. Зеленый зеленый Даринка тоже танцует. Зеленый Няш, Подожди еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Езек. -чуть. Езек. Езек, пик А, стояла, да? <onto> 지... да, мама? мама сидит. мама сидит. мама сидит. мама сидит. мама сидит. Баланс есть. Есть баланс. Скоро бегать будем, да, Даринка? А Даринка. Пятый пять пять пять пять пять пять пять пять пять пять пять пять пять пять пять пять То есть три, А,